Конкурс детского компьютерного творчества IT-разработка 2022 направлен на развитие и поддержку одаренных детей. Основными целями конкурса является поиск и отбор одаренной молодежи и квалифицированных преподавателей, популяризация компьютерных технологий в педагогических коллективах образовательных учреждений и формирование команд для участия в республиканских конкурсах при применении компьютерной учебной и профессиональной деятельности. Помимо этого, конкурс предполагает соревнования по профильным дисциплинам. Дух конструктивный, с которым они пришли, с горящими глазами, поделиться своими достижениями, посмотреть на результаты своих сверстников. Он, в общем-то, наводит на мысли, что мы движемся в нужном направлении. Находим... Было волнение, то, что ну, я могу проиграть, но все-таки занял первое место. И очень доволен. Соревнования проводились по четырем секциям. IT-разработка веб-конкурирования, IT-разработка средствами офис, IT-разработка средствами языков программирования и IT-разработка в области компьютерной графики. В каждой секции судьи определили по три лучшие работы. Роберт Хасанов, Кристина Колсанова, Медиацентр центр Набережной Челнинского института, Универньюз.